Всем привет, мои хорошие. Приветствую на моем канале. Меня зовут Валентина Барбакацер. И я практикующий даролог, психолог и нумеролог. И те, кто смотрит мои видео, уже знают, что я рассказываю э, в формате своих историй, да, то, что происходит в нашей жизни, но с духовной точки зрения, будем так говорить, да. Я э, работаю с Матрицей Судьбы. Мне это очень безумно нравится, потому что Матрица Судьбы раскрывает нам такие потайные э, моменты, э, которые могут проявляться, и мы не можем понимать вообще, бывают такие ситуации, когда мы не можем понять, что происходит в нашей жизни, откуда вся эта ситуация, как ее исправить, почему именно со мной, почему именно у меня и вот как раз таки матрицы судьбы нам все это рассказывает, да, и объясняет нам очень-очень много всего интересного. Но сейчас я хочу немножечко такой темы сегодня коснуться, э, так как все-таки мы э, мы мы, то есть я все время называю «мы» — это девчонок, которая со мной все время сотрудничает, с ко мне обращается, а, решили все-таки запустить курс «Императрица», а, на котором будем прокачивать свои женские энергии, да, то был такой запрос рассказать о тех программах, которые могут мешать вот именно в, в построении отношений, да, в «Матрице», когда вот мы делаем, да, почему я люблю делать прогноз вот именно диагностику по матрице, потому что там всегда есть ответы на все вопросы. И те девочки, которые проходят, у меня, и мальчики тоже, ну, мы сейчас про девочек в основном говорим, да, консультация, хотя мужчины тоже обращаются, может быть, не так часто, но обращаются. Ну, больше у меня так, как публика, все-таки девичья, да, то мы вот смотрим такие моменты, которые будут касаться девчонок. Вот. И э, частые вопросы, да, почему я одинока, почему у меня нет развития, допустим, да, в отношениях, почему отношения начинаются, заканчивается, или почему такой партнер какой-то либо предает либо э, уходит не самый подходящий момент либо вообще какой-то непонятный партнер да? то есть много-много-много ну, вопросов да и конечно же матрица судьбы нам дает ответы на эти вопросы то есть почему? Потому что душа она пришла в первую очередь для того, чтобы э, проработать в себе какие-то такие моменты, которые были у нее в прошлых воплощениях, может быть, никотины. И теперь она пришла это все изменить, стать лучше. Да, на этой все я простым, простым, простым языком. Да? И часто встречаются такие программы, которые именно нам на это указывают. Я сейчас не буду, конечно, подробно про каждую программу рассказывать. Если вам интересно, пишите в комментариях. И тогда я вам по каждой программе дам такую ну, небольшую зарисовочку. Да? Вот, может быть, э кто-то из вас заинтересуется тем, если узнает себя, может быть, да, из каких-то вот а сейчас программ, в которые я быстренько пробегусь по ним, то тоже приходите, сделаем либо диагностику, либо полный разбор матрицы, тогда вы там тоже себя найдете и узнаете причину. Потому что, смотрите, вот есть такая программа, которая... М -м Чаще всего, кстати, в этих программах очень часто встречается третья энергия, энергия императрицы, либо энергия императора. Энергия императрицы ⁇ это когда душа пришла именно прокачать, стать вот такой настоящей истинной женщиной, чем мы будем заниматься на моем курсе, да, который я так и называла я императрица. Но есть женщины, у которых именно преобладает четвертая энергии, это энергия императора, мужские энергии, которые вот именно мешают в том, чтобы человек, чтобы женщина стала женщиной. Да? А почему это происходит? На, на отработку. Почему у человека четвертая энергия? Потому что в роду, скорее всего, вот была та ситуация, когда мы с вами знаем, что э, очень сильно народ могла повлиять ситуация, когда мужчины уходили, допустим, на войну, когда в семье э, были такие ситуации, когда женщине приходилось на себя брать очень-очень много э, забот, хлопот, да, и по дому, и так далее, это все идет уже из поколения в поколение, и э, наши бабушки, наши парабабушки, для них это если было, ну, они были вынуждены, то уж для девушек нашего поколения и дальше, это как уже само собой разумеется, когда женщина может делать сама все же женщина может жить сама без мужчины, она справляется с любыми трудностями, да? и это, конечно же, если у вас есть четвертая энергия в матрице, то это говорит о том, что у вас такая родовая задача проработать это все и именно э, никто не говорит, что не нужно женщине развиваться, никто не говорит, что женщине нужно свои там сексуальные прокачивать энергии, нет, это все нужно и никто не говорит, что женщине не нужно самореализовываться и работать, допустим, там или заниматься бизнесом, сидеть только дома варить, нет, но когда ты умеешь совмещать это и то другое, то тогда уже у тебя и результат совершенно другой. То есть у тебя и отношения хорошие, у тебя и доход хороший. То есть всегда отношения и, и предназначение они очень сильно связаны. Почему? Потому что когда женщина реализованная, когда женщина занимается тем, что ей интересно, когда э, она наполненная, тогда она э, уже вот это знаете, когда ну, любой мужчина, знаете, если ты хочешь принца. Вот, ты смотришь на быть принцессой. Хочешь быть королевой, хоть короля, будет королевой. Хочешь быть э, императрицей, э, император, будь сама императрицей. Да? То есть о чем это говорит? То есть тебе нужно быть самой интересной, самой реализованной. Да? Вот. И научиться совмещать вот эти вот два момента в себе, это очень важно. Быть и самореализованной, и нежной, ласково, ласковой, и прекрасной, и замечательной. Об этом будем говорить на курсе, а пока вернемся к программам, которые могут нам с вами э, мешать. Допустим, в каких-то моментах. Есть такая программа, называется «Одинокая женщина». По женщины чаще всего это бывает такой момент когда э, женщина на подсознательном уровне она вроде бы хочет отношений да вроде бы как у ну, всех есть отношения вроде ну как ну это положено чтобы каждой женщине были отношения она может быть даже вступать в брак допустим да? она может там допустим не то есть ну, выстраивать какие-то отношения. Но на самом деле, если же... Либо находиться в любовных отношениях. Там может быть человек не 105 раз делать предложение. Она все равно может отказываться. Может быть такая ситуация, когда, например, муж уехал там, за границу. Или муж уехал, там, например, в другой город, на работу устроился. Все у него замечательно, все прекрасно. Он ей говорит, давай, дорогая, приезжай. Все, мы тут будем жить в гораздо лучших условиях. Она говорит, не-не-не, хочу, мне здесь хорошо. Она с ним может не разводиться даже. То есть он остается там новом месте, где он там живет, ей нужно быть отношения для статуса, все, больше не нужно. То есть на подсознательном уровне человек не строит, не хочет быть с кем-то, не хочет она, не хочет она быть замужем. А почему? Здесь проблема идет как раз таки из-за того, что у человека в проработке идет вот именно эта императрица, именно закрытие в себе, именно жертвенность. И вот много-много других причин, о которых, конечно, я рассказываю на консультации, да, и как это все нужно вывести, как это убрать все вот эти вот блоки, потому что там есть 9 энергия, по энергии это чаще всего бывает, когда может быть обид безбрачия даже у женщины, что это такое, тоже я рассказывала очень подробно на консультации, да, чтобы было понятно, и когда мы это все моменты убираем, так когда женщина такая на подевятке, это люди такие самодостаточные, да, очень. То есть я сама все могу, я сама справлюсь, как бы, да, и без мужчины и так далее. Поэтому при проработке всех вот этих энергий, особенно когда это на тренинге прорабатываем по предназначению, то это вообще очень круто, когда девчонки, прям они аж вау, такой, знаете, я работаю индивидуально, особенно когда по видео мы созваниваемся, и я вижу совершенно другую девочку, которая, знаете, вот она поняла, что у нее произошло, как у нее, она проработала эти энергии, совершенно новый человек, да, и, конечно, после этого уже идет и изменение личной жизни. Есть такая программа, которая называется «Обман со стороны женщины», и вот здесь кстати, это тоже такая вот тема, здесь уже идет тема проработки отношений с мамой, да, потому что очень часто, когда у нас с вами с мамой не совсем хорошие отношения, то это хромает и в, э, в, в предназначении, даже если вы занимаетесь любимым делом, может быть, вам нравится какое-то дело, но э, не приносит плодов, да? реальных, это тоже... Все к маме. Если, например, может быть отношения не выстраиваться например, с партнером, да, может быть, например, быть какие-то проблемы в отношениях даже с женщинами, коллегами, с подругами. Это уже это вот это, это очень сильно влияет. Да? Это уже отношения. Отношения же не только мужчины и женщина, они же разные бывают. Есть программа комплекс зависимых отношений. Вот эта программа тоже такая, знаете, когда человек либо начинает вот быть э, жертвой, впадает в жертву, да? то есть вот для этого человеку очень важно, чтобы его сильно хвалили, чтобы его любили чтобы его, ну, чтобы любили все мы хотим. Тут, понимаете, прям такая зависимость от того, что меня там будут любители, не будет любителей, похвалил, не похвалил, чтобы он был рядом со мной, чтобы он никуда не отвлекался. Потом может быть такая, знаете, если я уйду от него, то все, будет конец света, то есть он там пропадет без меня. То есть такая постоянная скучание жертвы, да, то есть когда человек зависим от этих отношений полностью, понимаете. Вот, это тоже такая вот ситуация, которую нужно прорабатывать. И здесь тоже, конечно же, энергии вот эти включаются, когда страх потери отношений, да, а вдруг я останусь одна, а сейчас я сейчас с ним расстанусь, тогда, а вдруг я никого больше не встречу и лучше, а вдруг у меня ничего не получится с другими партнерами. Вот эти вот все страхи нужно убирать, прорабатывать, и тоже, конечно, результаты шикарные. потому что здесь еще минус такой, когда человек начинает идеализировать партнера, да, он самый лучший, а у него глаза голубые. Если говорят, что он там вообще придурок, она говорит, нет, он, он у него глаза голубые, он классный. То есть это вот как раз -таки эти вот созависимые отношения, да, почему они бывают, почему у из одного, из одних отношений в другие человек ходят а у нее все опять одно и то же опять одно и то же опять одно и то же да не устраивает и вот к этому же еще присоединяется программа любовная магия вот по любовной магии да вообще интересно очень это люди которые тоже в прошлом воплощении душа она могла сама сделать э, Привороты, привороты, они могут быть не только там ходить к гадалкам, там, допустим, да, и кому-то там тебе наворожили, и там приворожила кого-то. Здесь люди, эти люди могут обладать, знаете, какой мощной силой. То есть вот.. Э, э, Привязать к себе другого человека легко. То есть даже с силой мысли. Просто подумала, хочу этого человека, и он к тебе привязался. Да? Но не всегда бывает удовлетворение здесь в этих отношениях, потому что у кого-то программа есть, дачей, у которого очень такой небольшой ресурс любви. А когда мы рождаемся с вами, у каждого из нас есть определенный ресурс любви. Но этот человек. Он постоянно опять-таки зависим от партнера. Да? То есть, во-первых, он его может сначала идеализировать. Этот, партнер, этот человек может постоянно э, придумывать себе какие-то качества, да, наделять этими качествами э, партнера. То есть вот, познакомилась, и вот все, она самая лучшая, или он самый лучший, там он такой, он мой герой, он приз на белом коне, а потом начинает ждать от этого человека каких-то э, подвигов, человек этих подвигов не совершает. И начинается вот эта вот постоянно такая вот тема, что тут он меня не любит, он мне не хочет все и начинают другие отношения то есть мы с тобой расстаемся остаемся вот эти вот качели тоже могут быть из-за этой программы да поэтому тоже здесь категорическая кстати вот ну, очень часто у этих людей вот с этой программы возникает желание привязать партнера опять-таки через смоги очень много было у меня таких случаев когда девчонки прям признавались да пробовала да делала это еще ухудшает эту ситуацию потому что ты не прорабатываешь программу а ты наоборот что делаешь ухудшаешь она что сделать научиться любить себя а как это тоже мы будем прорабатывать на моем курсе по императрице. Обязательно. Потому что если ты не любишь себя, тебя никто не будет любить, и никто тебя не будет никогда уважать. Это аксиом. Да, есть еще э, такие программы, когда... А, страх разочарования, обман, да, вот тоже такая сейчас быстренько, которая в двух словах про нее скажу. И это когда тоже же душа в прошлом воплощении сама очень много изменяла, сама очень много предавала, сама очень много делала, нехороших поступков. И у нее постоянно сейчас в этом воплощении может быть такое состояние, когда человек пытается усидеть на двух стульях. То есть либо завязывает отношения с двумя партнерами, да, то ну получится с этим, окей, не получится, буду с этим, да. То есть у нее постоянно ждет какого-то кого-то подвоха, Либо каких-то обманов, Либо ее предают действительно постоянно, да, этого человека или ее, и его, неважно, то есть, человека душу, я когда говорю ее, это я не веду душу, да, предают всегда этого человека, то есть, вот эти вот тоже, вот эти вот моменты, и человек не может понять, ну почему мне все время какие-то такие попадаются партнеры, -то, ну почему я все время сижу на двух стульях, ну почему я не могу с одним, да, как-то разобраться, ну почему, почему, почему, а потому что вот эта программа как раз-таки работает и тоже, Опять-таки, при проработке этой программы ты начинаешь, у меня у самой эта программа, кстати, была, я ее четко проработала, и теперь вот эти качели, могу сказать, что нету, да, но это очень такая, тоже мощная проработка, здесь человеку нужно учиться причинно-следственным связям обязательно. Есть еще такая программа, когда предательство страсти в семье, вот они тоже часто бывают такие отношения, когда предательством могут быть, какие-то недопонимания могут быть какие-то, да, когда человек, в семье, может быть, человек там пьет например, муж, да, бьет, я не знаю, там куча вот таких вот прям разборок, разборок, да, вот тоже, или это, это как раз-таки треугольники очень много, часто бывает по этой, этой программе, очень, да, и, кстати, я могу сказать, что еще по этой программе очень часто у меня бывают, я определяю по близнецовым пламенам. Да? И вот по любовной магии тоже у меня часто приходят девочки, которые близнецовые пламена. То есть с близнецовыми пламенами. Кстати, будьте поаккуратнее. На эту тему тоже я провожу консультацию. Потому что очень часто путают близнецовые пламена и родственные души. Не надо путать. Это совершенно разные вообще виды отношений. У меня есть по этой теме видео. Но кому интересно, приходите на консультацию. Я обязательно разберемся, так да, это у вас или не так. Потому что девочки загоняются очень часто. Вот он убежал, вот он прибежал, вот я забежала, убежала. Вы думаете, что все, значит, это близнецово нет, там другая миссия, другие задачи. Вот, моя хорошие, это такой небольшой короткий обзор по тем программам, которые могут влиять. Их еще множество. Я просто не буду сейчас рассказывать прямо полностью про все. Кому интересно, записывайтесь ко мне на консультацию. Все мои ссылочки здесь есть под видео. Как мне можно найти. И мы с вами поговорим, мы разберемся. А если вы захотите прокачать все-таки себя, как вот именно истинную женщину, стать сексуальной, привлекательные уйти от этого одиночества которое уже достало и встретить своего истинного мужчину то тогда вы можете записываться уже на мой курс для тех кто будет лично со мной в работе конечно будет очень много различных подарков и бонусов о которых я расскажу позже но будет также еще и групповая групповой тариф поэтому ну кого как интересно да вот мои хорошие поэтому я ушла любви части процветания ну и Хочу, чтобы ни у кого у вас не было никаких там ни одиночеств, никаких проблем, а чтобы все было только самое-самое-самое лучшее, чего я вам и желаю.